Так, тих-тих, я тут на крыше тусуюсь. О. Я кое-что заметил. Это. Это значит что? Это значит что пора? Это значит что привет. О, привет что ты привет, говорил? Что ты? Пора. Да пора, пора. <связь> убегать, а тут там злодеи и все такое. А, Незнакомец, привет, не огромный, красавчик. Что? Ой, я тебе не не слишком он Говори, красавчик. Говори, что он? Короче, я тебе хотела сказать, у кого сейчас я и кто заболел так серьезно? Это... это кот, вот, кот. Черный кот такой, вот, с ушками и еще с такой силой. Он любит колечки, вот. И че? И он а, заболел, поэтому а... вот все. Все, пока всё. мне там надо идти. Пока. Боже, ним... К нему невозможно подойти. Ух, по-часовой. Я не могу к нему подойти никак. Ладно. От... О, помоги ты, пожалуйста, отойди от меня, Ох. пожалуйста. Всё, всё, это... Ить, на! Он, филеет, мистер Бак. Эм... Так, я но так понял, тут он... друзей. Он... И... он очень жирный. Он и... такой, плотненький, или... плотненький такой. Да, но мы с ним справимся, либо уверен. Это мышцы, либо это мышца, либо это... Супер шанс! Эх, о, у вас нифига, вас всех. Шрёпучая. Что мы с ним здесь? У меня есть идея. Так, он это слишком стильный. Он появляется был, там, я... да. Вам, по Почему он появляется здесь? Блин, мне кажется, И... ты его <связь> супаешься. Давай, давай, иди ко мне. Стильный. Блин. А? А у него это не работает. Блин. <связь> Давайте зажмем он, его. Где он? Где он? Сейчас вот сюда вот зашел он. Он зашел? Сюда. А, а, если... А, ну, это победа. Мы его победили. Все. Секунды. Секунду? Секунды не прошло, и мы его победили. Что? Да. А, и мы, мы его победили, все? Да? Мы его отправили в какую-то измерение может быть или в какой-то куда-то мы его отправили да, в космос да. в космос в космос мы его отправили а, я не поняла да, это его... было самое быстрое миссия была самая быстрая победа не надо пусть да. он там раз это судьба мы его победили за минуту и семь секунд я все же схожу в портал попытаюсь ну, а, может быть, найдешь его. А может, и нет. А может, и да. Вообще, это или как ткань вообще был просто Дракос, с черностью рыба забьешь? Слышь, а, Дракон, ты офигелся? -то тебя тоже отправить за этим злодеем? Или что? У вас двоих отправить за этим злодеем? А, дракон? Дракошный. Нет, твой талисман призвать? Так, где-то у меня шкатулка. Сейчас схожу. Подожди. Сейчас твой талисман призову. И все. А че ты бежишь? А че ты бежишь? Чудесный мистер Ба. Так. Да-да-да, именно, именно. Именно это. Кто это? Ты да, кричишь? Эр, Д, Ш. Мы быстро справились, и быстро! Мне надо уходить. Всем пока. Получилось все такое. Я даже сегодня спал, 7 часов. Я все очень чисто. О боже, съела. тут еще Роуз рисует. Жаль. А мы пока. раз, раз, раз. Иди трансформируемся. Так, тяк, вот так, так. Так, вот, так. Все сняли, иди Теперь можем пойти домой. Утру, утру. Привет. Ла, ла, ла, ла. А, вы куда все? У меня есть идея, как мы быстро я вернемся. Я Так. Привет, у делаешь... тебя. Вы Блин, деревьев мы тут занимаемся. Надеюсь, никто это не заметит, что вы тут деревья ходите, рублю. Вы идете Так, давай, давай, давай деревья. У -у -у. Надеюсь, никто не заметит, то что я тут рублю дерево. Так, и вот так вот. Вот так, и за, за, за, запасные двери буду с собой носить. Оп. Так, так что, где? Никто не гуляет. И, и... все, я дома. И дверь со мной. Я гений, Лука. гений, гений. Привет. Привет. О, привет. привет. Приду. Приду. Привет, Приду. Привет. Да, давайте как-нибудь отметим, что бражник стал реже появляться как-то. Да, и у него какие-то злодеи слабые. Их супергерои. Видели, и... сегодня Видите? злодей появился. Он был очень сложный, но мистер Бактин справился и за две с секунды с помощью супершанса. Вау. Да. как-то что-то это... Не знаю, я уже забыл. Я уже Теперь мы можем да, жить. жить, жить, жить и жить и жить еще жить. Я, Ау, я, за вами слежу, так. Где он следит? Вы, а, он а камеру, вот это наверное, камера. Шли. А смотрите, как я сейчас сделаю с этой камерой. А, а, за что меня убивают? Вы, Ау, Кто меня скинул? Ну и следи, Кишу. нам нечего скрывать, все. Мы тут разговаривали наверное. просто. Кому? А я беру с крыши с б... так что. Я так, всё. Я тут пойду шить, э, шить новые плакаты. Красивые какие-нибудь. Так. Где у меня тут? Я, вый... у меня здесь пароль? Ладно, да. я через этаж спрыгну, наверное. О! А, так, а тут у меня так, нет. Так, нет. ты куда? Надо купить ага, себе. Ага, ты следишь за нами. <связь> э, в, в узоры Я тоже сделать. за тобой слежу.